Всем привет, получил я свой заказ Заказ номер 96 Город Тверь Заказал казанчик На сайте wikimart.xyz Вот такой вот казанчик На 12 литров Опробовали его вчера Отличный казан Казан супер очень гладкий, качественный казан, толстостенный, стелка наверное порядка одного сантиметра. Вот такие вот шумовочки подарок, шумовочка и половник. Очень качественный, толстый металл, качественно сделано, размер то что нужно как раз вот. Вот такой казанчик. 12 литровый казан. Самое оптимальное решение. Для похода ни много ни мало. На большую и среднюю компанию. Самое то. Вот такая вот чугунная алюминиевая крышечка идет. В комплекте. Удобная. Также заказал ножичек. Пчак. Такой чехольчик кожаный. Нож отличный, просто рад, очень рад. Спуски в ноль, режет изумительно. Как говорил, по-моему, Сталик Ханкишиев если вы не умеете, если вы не любите готовить, просто у вас нет хорошего ножа. Но вот этим ножом Резать что-то одно удовольствие. Очень острый, качественный нож. Так что советую. Также заказал вот такой вот леган. Офигенный леган. Ручная работа. Ручная роспись. Вот это пловчик вчерашний. Все довольны. Очень вкусно так что советую много где искал казан много какие смотрел все не то, тонкие тонкие стенки пористые очень вот этот просто изумительный сделан на славу качественный товар также в подарок прислали пару пакетиков со специями отличный сервис отличный магазин Всем советую.